Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на канал Кигай И сегодня мы рассмотрим биткоин в локальной картине И посмотрим, что происходит у нас с альткоинами Также я покажу еще одну интересную закономерность, о которой я вам еще не говорил Итак, давайте начнем Что касается биткоина в локальной картине Биткоин у нас продолжает стоять на одном месте И в принципе картина пока что не определенная Хотя прямо сейчас мы видим импульс на повышение хороший Но бычьих факторов каких-то сильных я не вижу Разве что здесь может образоваться в локальной картине на часовом тайфрей а двойное дно. Вот раз, и вот два. Тем самым данное движение может спровоцировать дальнейшее повышение. Но двойное дно еще не образовалось. Мы просто стоим на одном месте, в районе области поддержки. И картина пока что у нас медвежья. Бычьих факторов пока что я не вижу, как я уже и сказал. Что касается более масштабной картины, мы с вами уже все это разбирали в предыдущих видео. То есть все подробно разбирали, я не вижу смысла это еще раз повторять. Тем не менее, нас интересует сегодня другое. А именно, во-первых, это альткоины. А обратите внимание, что биткоин-доминация на часовом тайфрейме резко у нас возросла. Вот этот рост. И предыдущий такой рост мы видели в данном месте. В это время биткоин у нас падал, и биткоин-доминация росла, следовательно, вместе с ним... Вместе с биткоином падали и альткоины. Теперь биткоин у нас стоит на одном месте, но биткоин доминация также растет. И большинство альткоинов также у нас стреляют вниз. То есть биткоин стоит на одном месте, биткоин доминация растет, но при этом на многих альткоинах мы видим импульсное движение вниз. Например, это было на XRP, Йота, Ada и так далее. То есть внимательно следите за биткоин доминацией. Она может много вам сказать. Чтобы альткоины стреляли, нам нужно, чтобы биткоин рос, а биткоин доминация падала. Вот тогда альткоин начнут у нас стрелять Теперь рассмотрим еще одну интересную закономерность А именно индекс страха и жадности Обратите внимание, что сейчас мы находимся на отметке 27 Вчера была отметка 21 То есть зона экстремального страха Теперь рассмотрим график Смотрите, выберу я красный цвет, чтобы было виднее Мы сейчас зашли вот в эту зону И обратите внимание, что если мы посмотрим на данное место То эта зона была 16 мая по конец июля а что у нас было в это время на биткоине? Давайте откроем дневной тайфрейм и посмотрим. 16 мая по конец июля у нас здесь была длительная консолидация и падение биткоина, зона экстремального страха, после чего мы увидели дальнейший рост. Теперь, с 8 августа по 7 сентября мы с вами находились вверху, в данном месте, отмечаю данное место, на области Сопротивление. И когда у нас уже была жадность, мы с вами увидели понижение, то есть коррекцию. Потом мы вновь зашли в данный диапазон экстремального страха. А с 22 сентября по 30 сентября мы с вами находились в данном месте в районе области поддержки. Достаточно сильный. Это уровень поддержки 40-42 тысячи. И после чего мы увидели дальнейший рост. Далее мы вновь зашли в зону жадности. И с 7 примерно октября по 16 ноября мы с вами находились в данном месте. Вот это место и также это район предыдущего глобального максимума и, естественно, уровень сопротивления. После чего мы увидели коррекцию. И теперь мы вновь подошли к значению а, экстремального страха. И мы сейчас находимся в районе области поддержки и трендовой линии поддержки. О чем это может нам говорить? Естественно, о дальнейшем росте, судя по данной закономерности. Также обратите внимание на предыдущую коррекцию в данном месте – вот, вот и вот И на нашу коррекцию Вот, вот и вот Они даже по структуре страха, индекса страха и жадности похожи То есть здесь у нас образовались некие области поддержки и сопротивления Которые мы можем использовать, соотнеся с графиком движения цены на биткоине То есть с уровнем поддержки и сопротивления уже ценовыми Как только мы заходим в зону экстремального страха, нужно думать о повышении Как только мы заходим в зону Жадности нужно думать о коррекции Также обратите, друзья, внимание, что а, я рекомендовал точки для покупки на уровне 30 тысяч и на уровне 40 тысяч И именно в эти даты у нас была зона экстремального страха То есть а, покупать нужно тогда, когда все боятся, а продавать нужно тогда, когда у нас на рынке присутствует максимальная эйфория и жадность Тем не менее сейчас... Хоть мы зашли в эту зону, я покупать не рекомендую биткоин, а поскольку мы находимся на исключительном этапе бычьего рынка. То есть это два последних места, где рекомендовал покупать. Давайте я отмечу их на графике, чтобы было более понятнее. То есть уровень 30 тысяч в данном месте и уровень 40 тысяч в данном месте. Это наши последние спотовые покупки на биткоине. Вот такая вот, друзья, интересная закономерность. Следите за индексом страха и жадности и, естественно, пользуйтесь это. Соотнеся с графиком движения цены Сегодня у нас воскресенье, завтра понедельник И в понедельник обычно цена у нас уже совершает какие-то конкретные движения А выходные цена обычно стоит на одном месте Поэтому ждем завтрашнего дня, посмотрим, что у нас образуется Что касается недельной свечи, недельная свеча закрывается пока что не очень хорошо но какой-либо здесь прямо конкретной уверенности нету. Уверенности, естественно, продавцов, я имею в виду. Также пронаблюдаем за закрытие недельной свечи и завтра подведем итоги. Друзья, огромное спасибо за просмотр. Пишите в комментариях свое мнение, пишите свое видение насчет биткоина. Ставьте это видео палец вверх и встретите поспорить на мой канал, друзья. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока!